Восемь правил богатства, и мы продолжаем серию видео по теме здоровья. Помните, мы говорили с вами о том, что гармоничная модель развития личности – это как пять пальцев. Первое – здоровье, второе – отношения, третье – эмоции, четвертое – финансовая независимость, пятое – судьба или предназначение. Да? И мы говорили с вами о восьми правилах частного инвестора – это финансовая независимость. А теперь я хотел бы поговорить об этом направлении – здоровье, что такое здоровье. Многие хотят заработать деньги, не занимаясь своим здоровьем. Потом, когда зарабатывают огромное количество денег, начинаются болечки, болезни. И многие люди уходят из жизни, отдав огромные капиталы за лечение раковых опухолей, за лечение других тяжелых заболеваний. И так и уходят из жизни, не став здоровым человеком. Однажды, когда я занимался очень активно здоровьем, потому что у меня было со состояние здоровья не очень, я в 30 лет выглядел как 50-летний мужчина. И начал активно заниматься здоровьем, потому что понимал, что когда я болею, мой бизнес не работает, мой бизнес начинает падать, и я теряю деньги. И занимаясь здоровьем, я на одной из лекций по здоровью услышал от одного человека такую фразу не фразу, а историю, когда он был на одном кладбище, и там была надпись «Я бы голым и боссом пошел по земле, лишь бы остаться живым». И когда человек уходит из жизни, ему там 100 лет, 90 лет, ну больше 100, может быть, это еще более-менее по старости, но когда в молодом возрасте никакие деньги не спасают. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите стать богатым и процветающим человеком, нужно всегда помнить, это один из элементов здоровья. Здоровье, многие говорят, ну я занимаюсь спортом, я здоровый человек, но это физическое состояние здоровья. Многие говорят, ну я занимаюсь, пью БАДы, я там правильно питаюсь, и вот в таком плане, да, но это физиологическое состояние здоровья. И Но ну, существует еще психоэмоциональное состояние здоровья. Существует направление в здоровье, которые необходимо изучать, потому что понятие, Смерти – это понятие установок. И в э, здоровье существует несколько направлений. Давайте разберем. Первое – физиологическое состояние. Это как взаимодействуют наши органы, наши системы и как эти системы взаимодействуют между собой, чтобы организм был здоровым и человек не болел. Э, потому что занимаясь только лишь здоровьем, только, только лишь физическим здоровьем, допустим, ходить в спортзал, бегать, мне рассказывали люди там, я бегаю по 5 километров, а потом я видел, как у человека инфаркт наступал, он 5 лет потом лежал. Поэтому, когда человек занимается физическим здоровьем, ему необходимо свое физиологическое здоровье поправить. И здесь есть одни из важных таких факторов, как правильное питание. Это контроль питания своего, это естественно биологически активные добавки, либо витаминные комплексы, их называют по-разному, да, гомеопатия и другие направления, которые можно использовать. Это очищение организма, это питание организма, восстановление организма именно на физиологическом уровне, потому что мы состоим из систем и органов, наш организм находится. Да, соответственно физическое здоровье. Когда нам необходимо заниматься плавать в бассейне либо в море, бегать трусцой, ходить какие-то секции. Кто-то занимается йогой, кто-то занимается цигун. Это тоже добавление к тому, чтобы быть здоровым. Третий момент очень важный. Это психоэмоциональное состояние здоровья. Некоторые говорят: да я здоровый человек, потому что я там слушаю медитации, я вот ничего не нарушаю. Но потом смотришь, этот человек тоже уходит из жизни. Так вот, если все в комплексе соединить, все в комплексе соединить, это физиологическое здоровье, это психоэмоциональное здоровье, и это, естественно, физическое здоровье, которым нужно заниматься в спортзалах, йога, бассейн, пробежки, может быть, вот это комплекса, тогда человек может быть здоровым. Почему? Еще раз э, расскажу историю. Необходимо заниматься здоровьем. В свое время в 90-х годах, когда развалился Советский Союз, распался, вернее, да помогли его распасть. И один был из э, предпринимателей у нас в городе, армянин, кажется, армян, ну, национальный армянин. И у него он был форсовщик, у него было много точек, которые обувь э, ремонтировали. И в то время они торговали там джинсами, пакеты, вот, которые мы сегодня там бесплатно получаем в магазинах, они продавали пакеты. И вот когда наступила в 1986 году свободное предпринимательство, кооперация, он стал очень богатым человеком, он стал рублевым миллионером. И когда я пришел с армии в начале 90-х, я с этим человеком много общался, и он давал мне очень ценные такие моменты в предпринимательстве, но в 93-94 году этот человек умер, у него была онкология, он был очень богатый человек. Его отвезли в Германию на лечение, он приехал оттуда, Весной встретил весну, когда расцветает все, когда птички поют, когда распускаются почки, появляются цветочки, и в июне месяце он умер. И тогда я начал задумываться, что, оказывается, деньги не все решают. Деньги это всего лишь часть из пяти направлений, из восьми правил богатства. Мы рассмотрели с вами восемь правил частного инвестора это финансовая независимость. Сегодня я говорю с вами о здоровье, чтобы вы задумались, что если человек не будет заниматься здоровьем, тогда никакие деньги не нужны. Но если вы хотите быть здоровым и долго жить, наслаждаться жизнью и тратить долго свои деньги, которые вы заработаете, вам обязательно нужно стать на путь здоровой личности. Поэтому дорогие друзья, занимайтесь здоровьем, будьте богаты и в следующем видео мы с вами поговорим об отношении, потому что отношения- очень важный элемент в развитии личности и в создании гармоничного такого гармонии, создания гармонии и развития гармоничной личности. До встречи в следующем видео.